Свечи из пчелиного воска, пропитанные натуральной мятой ароматной смесью, для создания атмосферы в доме, спальне, на рабочем месте или в салоне автомобиля. Свечи с мятным ароматом способствуют расслаблению и концентрации внимания, создают атмосферу уюта и комфорта. Восковые свечи от бренда Сергей Асатурян. Имеют сертификат качества, изготовлены из безопасных материалов, не содержат формальдегид, не обжигают руки, обладают приятным запахом натурального пчелиного воска и мяты. Восковые свечи Алматы Купить Искры, Искры, Искры. Восковые свечи Алматы Купить Искры, Искры, Искры. Информация. Я заказал одну из этих свечей, чтобы получить бесплатную доставку на другие свои продукты. Я не ожидал многого за то, что это было, но я был так приятно удивлен. Эта свеча горит до трех часов. До сих пор мне ни разу не пришлось ставить новый фитиль. Она горит так равномерно. Ботокс-Ювидерм наклонная черта влево. Более 100 тысяч клиентов в более чем 70 странах мира. Банки товаров. Для тебя каждый день новые товары от лучших мировых производителей. «От нас для тебя». Филин по имени Старый Гарри дожил до своей смерти в неволе в возрасте 55 лет. В память о нем небольшой кусок доломета с его острова был превращен в бюст. Свечи можно заказать по телефону. Плюс 7904 444 72 13.